Всем привет! Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что решение об уходе от тренера Этери Тутберицы стало самым сложным в ее жизни. Теперь Медведева будет тренироваться под руководством Брайана Орсера в США. Это был мой выбор. Самый трудный выбор в своей жизни. Я действительно не знаю, что сейчас будут делать, но я вижу свет счастливого будущего. Просто хочу двигаться вперед. «Я больше ничего не боюсь, чувствую независимость и свободу на льду, наслаждаюсь каждым моментом», – рассказала Медведева.